Мы сегодня будем говорить о том, почему вы э, дефрагментированы еще глубже, почему вы отдали свою силу и что надо сделать для того, чтобы эту силу вернуть. Ну и первое, зап... я надеюсь, вы будете записывать. Все человечество всегда во все времена родилось для того, чтобы поднимать уровень энергии. То есть ангелы, души, дух упал, да, как говорят, вот Люцифер он упал в ад. И мы, мы все тоже упали вместе Люцифером сюда в этот ад. Для того, чтобы вырасти, то есть научиться расти, поднять свою энергию. Мы созданы собой, мы себя создали изначально для того, чтобы поднять свой уровень энергии. То есть, что я могу сделать, чтобы улучшить себя? Вот Подумайте, вы делали это много раз. Я уверен, что вы делали. Ну, может быть, не все, но делали. Мы даже делали такие практики даже со мной. Другие делают самостоятельно такие практики мы каждую клетку наполняли светом теплом уюта помню кто вот у меня занимался даже мы не так давно делали мы зеленым цветом светом, светом наполнялись золотым каждую каждый орган каждую косточку то есть что я делаю я соз... вот я создан до да, человек который состоит из там миллиардов клеток и я каждую эту клетку наполняю светом то есть сама каждая клетка наполняется чтобы улучшиться и я через это улучшаюсь понимаете да но мало вот я уверен, что вы это делаете, но вы, небольшое количество людей на Земле, кто это делает. То есть они свою задачу не понимают. Я уверен процентов что вы конкретно, кто сейчас меня слышит на онлайн-занятии или в записи, что вы конкретно меня понимаете и вы этим занимаетесь. Растете в своих вибрациях. Дальше. Но, к сожалению, мы это сделали один раз в прошлом месяце, а все остальное время вы это забыли делать, да? И мы теряем энергии иногда больше, чем получаем. Вот, молодец, спасибо большое, написала, да, что... Ирина, да, пообедала и устала. Утром набралась энергии, потом пообедала и устала и все и уснула, упала. Вместо того, чтобы набраться, она пошла спать. Правильно? Ну все так делают. Вечером вместо того, чтобы набрать энергии, все пошли спать. Хотя можете не спать долго, в принципе. Точно так же, как и не есть ничего долго можете. Точно так же, как и внешне как-то себя не радовать, потому что радость внутри вы можете долго. Но почему-то мы это не делаем. Так вот, откуда это началось? Почему пошло? Ну потому что лень. Потому что человек не хочет, потому что ему, он хочет, чтобы его кто-то это делал. Да? И вот запишите, первое, первый пункт, который мы с вами сейчас рассмотрим, это манипулирование. Есть такая парадигма, мыслеформ, давайте писать, парадигма манипулирования. Манипулирование это такой термин отдачи своей силы. То есть когда мы манипулируем, мы отдаем свою силу. Или когда нами манипулируют, мы отдаем свою силу. Вы отдаете своего поля энергию на создание того, что происходила эта манипуляция. Например.